Повторение. Одного, одного и того же и того действия. Же. Как дота, то же самое повторение одного и того же действия, только меняются персонажи, и все. это... Ой, приятно-то, давай, плей. Я Ты справа. Справа, так сказал. же хочу, сука, но без помощи. Ты чё, у гараж? надо Боже, не О Эхэй, всем привет, ребят! С вами Тимур Лайп и сегодня мы смотрим Мармок Плохой План. Наконец-то, КСГ у нас уже не было. Да, хоть новая толстовочка с морями и океанами и китайскими иероглифами. И погнали смотреть его, и смотреть, что он выпустил после своего прохождения на вождения. Погнали! Определиться с профи... Если Сми свою в этом поможет онлайн-университет Скиллбокса Своей бесплатной онлайн-конференцией в декабре по профессиям будущего а... Меня просто смешит то, что уже на протяжении скольки лет Реклама Скиллбокса повсюду, просто повсюду Сбербанк, да, я прекрасно знаю А, все, начинается Show must go да, да. да, У одного 160, 140, 100 много пинк Это же не Не-не-не, да? не, yeah. не, -не, -не, не yeah. у наших У их них, еводних, и воинных, еводних. Уй, народу, поодобе страшно. поцарапаю хрюкало под Грехнити, боже. Ну хоть кого. Хуйня, война так-то. Куда ты, куда ты бежишь, Володя? Мы же тоже умеем бегать, Володя. Володь, стой. А зачем он бегает? Он проиграет. Оставьте Володь, оставьте его. Он сам к нам придет. Три человека на Володю. Ёд, вы посмотрите Почему? на бедолагу, он говно за собой роняет. Стойте тут, просто стойте, стойте рядом. Один за всех и все за одного. Да я заберусь на твою скользкую макушечку. А ты на него можешь браться. Опа. Я присяду, я буду твоей шапкой. Смотрите-то не того, ёбок. Чё, давай, иди сюда. Кирюха, стой рядом. Давай, вы... Офигеть. Ля команды мечты, прям прям, братва! С вами на разборке лучше не ходить. Точно. Музыку он как не поменял, так и она остается. Ну, хоть чтобы новенький добавил. О! Интромичка изменилась, кстати. Вот такого не было. Немного прям. Я уже говорил тебе, что такое безумие, а? О, три. Это Безумие. Это точное повторение одного и того же действия раз за разом. В надежде на изменение. Флешки, флешки. Ха, блядь, позвоночник. Дед Максим, блядь. Чужие дяди, Я тут... Умею. Да, походу Меня тут трогают, пацаны! Большие дяди! Внизу трогают! Все, больше не трогаю! Блядь, да вы там всех ебанули, реально. Мех на палочке, они террористы. Какой же гондон? Какой же гондон? Мадам, спокойно. Опишите преступника. Я его нашел! Еле-еле, еле-еле не упустил. но вроде как. Нормально. А, понятно. Штраф тебе да, за любопытство охуящая, Какая женщина Точное повторение Одного, одного и, того же, и того же Ну, кстати, блин, это как дота То же самое повторение одного и того же действия, только меняются персонажи И все, это вот та же самая карта Которую надо покупать за донат И покупать скины Которые стоят по 2к Или там больше, ну как из Го Одно и то же действия, раз, за раз за разом Хулу было, умер За синим, за синим один на тебе в жбан неугомонный. А вот эту эм-ку я возьму. Хуя, он так долго там делает. Проходи, блядь, ты что там разуваешься? Чао, бомбино! Раз за разом. Я Понял. Пробил его, пробил его. Я убил. Опа, калаш. Куда бы, стука нахуй. Mm -hmm. Ух, как хорошо, суки, тебя. на вам? пуш ланга. Понравилось, да? Чтобы хоть шор, еще что раз бы сюда пошли, Нет, Надо На! остановлено. Остановлено, я просто умирает эта секунда. Остановила, такой эпичной фразы. Остановлено. Я иду на сайт, на сайте насого. Иду ва на сайте, да? мне меня не послышалось. Главное, чтобы была смог. Так это будет, на. Вот раз, спасибо. Они бабуша, да? А, я их не спрашивал. Не, не, не, не, а, отвратительно. А куда ты кинул свой смок? Куда он делся? Ну, он глубже чуть-чуть залетел. Прям, а? Зашел? Мне не нравится. Если увидишь там кончик смока, скажешь, когда он рассеется, я закину туда молик. А я думал, ты подрочишь. Вот сейчас. Да, И флешечку вдогоночку говорят, там кто-то есть. Горит тут. то Гарит, говорят. И я даю флешку. Ну раз такое дело, то я тоже дам еще. Еще есть. Пацаны, неси ведро с флешками. На наш арте процентов я чувствую вибрацию его ляшек. Ой, бля, да-да-да-да-да. Опа, ничоси. Все тихо. Я просто пойду и дам ему поебалу. А ладно, не хочу. за меня. Бля. Да блядь, Что? Вы чё, тихо. Три кила. Забере попазарио, позабирил, позаберегу! Плохо, меня плохие новости. Почему опять я? Пацаны, пацаны, стоит Сус, нормально. Еще это началось с их стороны. Ну, че это? блин, ну. Мне больно внутри, я страдаю, Я устал от этой дерьма, я пошел. Я на Лангу. А Пойду мид открою. Так, шорт. А а Настя пол шор. с обогревом. Стой там и не выебывайся. Заходите. Сейчас зайдем. Сейчас мы тропинку себе сделаем, блядь, и мы зайдем сейчас. Хуяк, я пошел в кальянную, ребята. Все, это уже ректор Хедгу. <laughs> Сайт. конечно. Наживка, наживка сработала. Все, поехали, поехали. Крутим педали, педали, педали. Window хе хе хе Хорошо и приятно-то, давай, плей. О, справа! Справа? Алё? а чё за хуйня? Блин, как сказал. я не вижу. Я не понимаю, что это. Бесплатный ножик, падри, Кому, пожалуйста, подходите. бля, был. Сука, я пошёл усерезать, берегись. Ахахаха! просто на постоянно коллаж это. Господи, я такую же картинку помню недавно видел. Мне опять колард дропнули. <свят> <свят> да, у них красного. Я пошел быстро лонг занимать. Если что, поможешь. Ни хрена, ни б... Как? Вау. Как я это сделал? Вау. Я ничего не <свят> Быстрее заходим, не стоим на пороге. Так надо как-то пройти. И отлично. Идеальная дымовая зовеса. Мне нравится. На -на. Наркомат, что ли? Чё ты там берешь? <свят> у меня Извили. бомба. Кто здесь? Катастрофа! бля, больно в бочину, сука, чекот, на уйди, нахуй. На, нахуй. Ча, господи, О! тебя заклинило, что ли? Хер догонишь, тут одни олимпийцы сейвить пошли. А где моя граффити? Действительно, а где она? Я не понял. Может, тинкать? У меня граффити не нанеслось, алло. Да. Гейб, сука, ничего адвоката на бля? Рад был с тобой дружить, Олег. Гейп, Это вот такая вот большая махида, для которого нужен адвокат. Вот такой маленький, стройный, да? Который его хер как там задудосит, потому что человек с мультикорпорацией Стима. О, Доты два. Я пошел. Дожать, дожать, дожать! Чё, кого? Убил кого-то? Да. В моей нет. Ай! Ты, напердел мне в грудь, мудак. Удачно ты вышел. Где второй? О, сзади. Значит, план такой. Опа! Паникуем! Справа! А -а -а -а. Да! Сзади! Уже на девятке, что ли? Страшно. Я надеюсь, у него нет граната, а то мне жопа. Или петард. Или хотя бы. А там второму не помешает. Он что, обходить меня пошел, что ли? Самая ужасная смерть. Долбаная в сраку позиция. У меня никогда не получится сюда запрыгнуть, Здорово. походу. Дормально. Здорово, Отойди. Все как дела, братик? Нормально. О, а? Господи, интервью началось. А ты хуй забустился, на тебе. О, я также хочу, сука, но без помощи. <с ты че, блядь, угораешь надо да? Ладно. Я! А, блин! А! а это кто его убил, стой! Ааа, получилось, а? Да. Фу, капец, не везуха сегодня, Смотри, а? хор... да. Чё за день? То катка хреновая, то позиция, то тайминг. Найс, хорош. Жизнь такая фиговая. Кто-то найс, а я не найс. Папы смотрит чел Савик. бись, меня уже... даже не слышат. Даже смотри. А я тебе да, могу дым смотришь. дать, Олег. Ты же молодец Лучше сегодня, смок. я просто, блядь, штаны изнашу. Коннектор, коннектор, бой-бой-бой-бой-бой! За спасибо. Заебца спасибо, да, он даже он, фрага он, от, от, отобрали. Вандер, мэй, биласк. Я убил ум... успеха, нет, да, нет, ну, гуд. Ну, а, здесь... ты, Вандер, я не видел. Ну, гуд, ну, ну, ну, ну, да, ну, да, пошел я нахер просто, вот. Суки. <laughs> okay. Не смотри, Ой, ёбок Конец мне не везет, блядь На последнем месте Ой, где он? Могу кинуть ему флешку, давай, Да он мне, он А, ты, это не ты Кто ты? Банан, да, бейсайд Ёб твою что за Чечня здесь творится? Ааа А, сейчас умрёт он я не собирался умирать, сука. И срать тоже, но с этим я уже не справился. Нихуя, не вижу я смаку, блядь. Занято, зайдите зад. Ты че. Надо блядь. занять позиции. Блядь, блядь, блядь. Спрячься, придурок. Я тебя хоронить не собираюсь. Под забором гнить оставлю, ёбка, кусок. Я прячусь, ёбок. Да ты тут! Ты качай, блядь, других мест нету, да сука, я, я, я поздно. Я ничего не убил, уже поздно. Ебать спрятаться. твоя ну. Все, они не знают, что здесь. Они не знают, что здесь. Ну спасибо, да, помог. Боже, они не дохер В натуре помог. Нормально, мужун погнал, нормально. Стоп, это старый мужун. У меня просто правый наушник уже сломается, я музыку искренто слушаю. Привет тебе в рот, и с наступившей зимой тебя, зритель. Я закончил, это значит, что больше половины из вас потянули свой шаловливый пальчик, чтобы закрыть это видео. И а, прежде чем вы это сделаете, да. я хочу поделиться с вами планами на этот месяц. Итак, я задумал еще один видос выложить на следующей неделе, угу. а потом выходит киберпанк, и мы с вами больше никогда не увидимся. Звучит неплохо, но я понимаю, что надо чем-то вас кормить на этом канале и пока что только обещаниями но я еще не все экзамены подоздал. последние новости тут в сторисе этого молодого человека Вау. поэтому с 10 декабря и донга праздников я буду страдать и играть играть в киберпанк и сдавать на права, учиться кстати мне с утра прислали информацию я киберпанк на этой неделе покупаю потому что ну, при заказе такой же Написано, переносится там на 10 апреля. И у меня глаз задергался даже. Я такой вот, вот, вот, с, таким же, вот с таким же глазом сидел. Я такой думаю, твою мать, какого уя. С ноября месяца переносит на ноябрь месяц, потом от ноября они переносят его на декабрь месяц, потом с декабря на апрель. Но я не знаю, как, насколько это достоверная информация, потому что это скинули в Телеграме. Ну, ну, блин, я понимаю, что есть разные инсайды, но мне именно скинули в Телеграме, что да, такой пиздец его опять переносит. Рулить и хватать баба-болев за яйца, и это не относится к Кибербанку. К чему это я? Да, к тому, что после следующего видоса, следующий за ним выйдет под Новый Год. И это будет либо новогодний выпуск, либо Киберпанк 2077 46 48 30 Звоните, гараж в отличном состоянии. В общем, либо Киберпанк, если я успею, достаточно его помацать. Так что пока не... А Давайте это будет новогодним сюрпризом. Звучит как хуй. Здесь был гребаный грёбаный Мармокик. Увидимся в следующем видосике. Пока. Баги в ПДД, блин, я бы такой, если бы баг бы нашел бы, чтобы мне, типа, знаешь, я же катаюсь сейчас на машине, еще пока не проходил, не проходил экзамен, из-за того, что мне не пришла гробанная справка из, из ГИБДД, она еще туда еще не поступила, я буду сдавать только в декабре месяце, да, так что вот, если кому понравился вып выпуск, и кто сейчас сдает на права, ставь лайк вверх, подписывайтесь на канал, если еще, конечно же, не подписались, и нажимайте на колокольчик, всем удачи, и пока-пока, ладно, пока-пока. Boom. <laughs>